я ценю ваше драгоценнейшее время и попытаюсь вас чуточку отвлечь ну что встречаем нашу вторую главу мы опять здесь проникаем куда-то на завод это что такое меня ждет уже какой-то замечательный робот Замочил сразу, что у меня. Че у меня метелиц стоял укипалки. Роботы живы. Куда мне идти? вперед! Вперед, иду. Здесь что у нас? Как непонятно. Открыть, Придеть. открыть, открыть. Ага, здесь не пройти. Дальше, куда? Куда я двигаюсь? Вперед. Замечательно. Здесь тоже есть проход какой-то, да? Или как? не включилась. Как я по вашему сюда пройду? Окей, okay. я пошел правильно. А, наверное, вот здесь кнопочку нужно нажать. Мостик появился. Замечательно, мостик появился. Get... А, нужно There попасть be... на ту сторону. А почему ты мне раньше не? Жди, на какую сторону мне нужно попасть? Я уже попал на эту сторону. Он oh, Я теперь попасть нужно на эту. Мне запутал чувак. Попасть на эту сторону. Это здесь два вагона. Я прыгать -то не умею. Или умею? Умею ли я прыгать? Ладно, я не умею прыгать, но мне нужно попасть на ту сторону. Что мне делать? Но я не знаю, что мне делать. А вот это что? Второе, оно мне на максимум. Мне не нужно. Давай попытаемся еще раз подумать и сделать еврейский ход. Ага, еврейский ход не удался, Здесь закрытый. Опять А как открыт. а я понял. Ну, вот ты сидишь, короче, там, отвлек сейчас чаек пьешь, наверное. А, уже смотришь видео, пьешь чаек и думаешь. Ну, я такого важного не не а я просто взял и забил и не подписался на канал ECGamer. Мне нужно было попасть вот так. Я не могу здесь открыть. Меня все запутали. палки палки Ну я упал. Замечательное падение во время... О, как ты... Уйти отсюда. Есть Нет. Думаем дальше. Размышляем посреди контейнеров. Есть магнитик. Вижу его что его как-то нужно активировать, где-то мы выполняем какой-то уже дополнительный пти. квест Меня стреляет О. Плевучий, плевучий толстячок мне еще стреляют. ладно, а, ну побыстрее быстрее, по здесь проблемы Начался экшон, которого я которого я тащу с елки-палки, а ты откуда взялся? Гадище. Так, ладно, 310 метров. А куда мне дальше идти? Я пришел сюда, здесь. Бля. А, наша. должен добежать сюда. Пять бронежилет воу-воу-воу Подожди, подожди, подожди. Подождите, братва, не стреляйте меня! Откуда вы, вы все понабежали, мартышки? Так, я хочу забрать броню. Отлично, я ее забрал. Бежали дальше! Путь! Хотя бы выполнить... Что-то я быстрень... быстро так переключился на доп задания. Что это что за слон? как можно быстрее я просто думаю может быть здесь есть какая-нибудь еще по похоже на арену какую-то у меня здесь делать поймать вашу тачки умирает так мне нужен а ⁇ ёпта Так жаемся. Отлично. О, автоматы. Все, все у нас есть. Только, блядь, а где задание-то? Вот оно задание. но ну, почему-то я туда попасть не могу, пты. А, вот, все вижу. Так так. так цель, цель Окей. дальше? обратно в ангар. какой ангар. где он? Э, что за звук? какие-то новые враги Окей. Окей. Окей. Окей. Окей. Окей. Окей. ай ай Окей. Окей. Окей. Окей. о, босс, попал на босса так о, я здесь делаю о, пты! сейчас меня трахнут трахнут, дополнительное оружие Сейчас мне в задницу эти рога засунут, а? В опять задница. Ладно. Вроде бы я справился со всей задачей, только боссы. Боссы я там даже не видел. Ну так. Этот это босс? Тут мне отсюда выбраться. Я, я его вроде бы покоцал. У меня тысячи патронов, я надеюсь, что хватит на него это чуть-чуть совсем, вот он. Нет, это джиггермаут. Вот, честно. Он появляется раз в полгода, а потом появляются его щеглы. Прям музыка классная. Так. Поворот не туда. Лучше назвать это видео э, как поворот. А, пты! Попо... Поворот не туда! Повернул не туда, попал на босса! Оно лучше название, это а видео! А еще я об этом не думал, как назвать и... видео. А, вот он! раза. вот он быстро очень Да. как в ближнем бою, интересно надо на это посмотреть просто как это выглядит прям не успел Что, что они бегут прям на меня успеваю я не думал что Калашников прям вот топ в этой игре он оказался топ у меня есть вот такая штука которая мочит Гранат еще вот так. она не, не дострелит до босса, по так, Он еще начал появляться с СССР. Да? Сейчас мы его убьем и пойдем наверное, отсюда. Я так думаю. Ладно, уже придется убивать, потому что ну что, половину поло жизни я ему парк по посту Жалко оставлять назад на следующий раз ой ой ой Тут совсем осталось так нет, нет, нет. просто интересно как это выглядит в ближнем бою было бы прикольно посмотреть на это так не успел жду нет. где он. так быстро перемещается что я даже не успеваю посмотреть где он потому что здесь еще эти твари бегут, которые надземные это, это. блин ну быстро очень перемещается чуть-чуть ну, осталось -чуть а тебе где-то а? а вот он сам Виделось, что это арена какая-то коннекция в ангар да ладно бомбу поставил вот эту штуку и все хорошо просто вы чувак ну от бомба плохо стало. Так, ну Я надеюсь что мы поднимемся наверх куда-нибудь а мы и так поднимаемся наверх куда дальше 750 метров О, у нас картель ой ой ой полка нравится бустрелет но мне сейчас нужен автомат мой Неудобно, немножко выключение орден, а другое колесиком неудобно включите если честно Это как в любых играх мне не нравится допустим когда двойное управление нравится допустим, а когда она просто на какие-то кнопки там и все 180 метров я вроде бы пробежал а здесь еще один о Бля, ты облял. Как тебя сбать? Нихуя себе, он хуярит, блядь. Медру. Вроде вот этот ангар открыт, я должен, наверное, сюда пройти. Так. Да Куда дальше? заперта. Давай заб... побудемся сюда. Ну, просто интересно, что здесь. согласись, игра классная, крутая полностью наполнены какими-то деменами полностью наполнены на какими-то приключениями ты здесь не скучаешь ты... постоянно в движении постоянно кто-то что ищешь, что-то находишь даже не зная куда идешь находишь в общем, все интересно, очень благополучно. Мы идем основное задание. Благополучно для нас закончилось. Так, нужно подумать, ребят. Ну, как я говорил, здесь есть... Нет. Как его активировать, к сожалению... А... Я не знаю, но давайте попробуем забраться. А, все, да, вот он кран. отлично Так, 5 Как это, блин? Here. так взять отпустить двинуть кран там же вот этот нужно взять правильно по логике ну, он не опускает Так, как-то. Он должен отпускаться, же белки палки. А. Так, окей. И куда мне его поднимать? Как мне его поднимать. а <свист> <свист> как это <свист> что это что это это было вообще Мне нужно пройти сюда поэтому я оставлю хобер. так вот так Надеюсь, что мне туда-то не нужно. А как вы, выйти? Эх, нет. нет. Вс. Нашли путь. Было непросто. А может быть и просто, но казалось, что непросто. Так, окей. Как попасть сюда? Я дурак. есть мост но здесь стоит трейд. и здесь блин э, работа целая куча ребят На экране то получается Крайне работы очень много пойду-ка я чуть-чуть поуправляю им. Так, это... А -а -а. его как-то беру. Ну а здесь как бы и не нужно, наверное. Но это будет видно и с течением времени. А здесь небольшой порядок навел. Вот, зато я могу теперь спокойно пройти сюда, продолжить. Чуть на логику мы поработали чуть логически какие-то задачи порешали даже мне нравится как то знаешь что атмосферно а есть кто живая помощь пришла О, выживший, слава богу добрался до меня монстры перебили мой отряд а я оказался в жопе э, и вот он еще одна жопа стреляет меня лазерами. Босс. Так. Да, это еще один жопа-босс. Тайп и фейер лазерами. Так, только нам надо убегать, когда он стреляет вот этими... А так он безобидный Мы его даже можем убить Спокойно Заморачиваюсь Просто стреляю в него До конца выкручиваем и все Ну что? А куда дальше? О, Еще один босс Из остался. Один ничего несколько космические да. пришельцы да их много прям счастлив как, как всегда жопа начинается с маленького с большого босса и кончается большим боссом большой жопой маленькая жопа заканчивается большой жопой большая жопа заканчивается узкой, у, узким ответственным да. не все патроны кончились или как так дальше что? а вот он что Полетел вот. основная цель о, о. вау э, что это было? какой-то спидран ух ты, слушай, это классно больше таких энергетиков нигде нет а, вы не знаете где они продаются я бы хотел их приобрести а, как-то за да какие-то денежки если у кого-то есть контакты кто продает такой энергетик обязательно напишите мне в комментариях ты такой счастлив, а я такой грустный. Осмотров мало, подписок мало. Ютуб отключил монетизацию. Я в жопе, я на дне. Да, мы продолжаем движение. Нам осталось всего 800 метров. Я где-то под водой, что ли, я не пойму. О, о, о фейл просто фейл я не понял каким я образом просто в воде оказался Тут мне отсюда выбраться очень легко и просто оказалось все ладно фейла больше нет так, а как дальше куда дальше Наверное, все же придется проплыть э, под. А не, не, не, я понял, понял, понял. Я понял, Меняюсь. я увидел просто вот здесь кнопочку замечательную. Все, все, все, все, все, все. я спускаюсь. Нам нужно найти какой-то транспорт замечательный, который здесь присутствует. Вот, какой-то ледов. И мне нужно двигаться по плану. Какой у меня план? У меня его нету. Я, точнее, не знаю, куда идти дальше. Не показывают, точнее показывают, но я не понимаю, как это сделать, потому что. А, здесь решетки, тут решетки... Так, ну... Здесь же должно быть что-то. Как попасть? Ну, мне дальше... Мне нужно пройти 800 метров. Может быть проплыть? Давай. А, просто еще раз попробуем. Потому что мы не, мы не все же здесь осмотрели под, под водой. А, вроде бы здесь ничего Здесь сломанный наш Вентилятор Пропадовать Ну, в принципе в принципе, нужно двигаться вперед, а я не знаю как Найдите, найти транспорт хм, Странное задание куда ты не знаешь где он этот транспорт он здесь не прыгает. Так, может. Подожди. Мне нужно.. А, вот он. белки палки Транспорт. Пэл.. Кор короче, смотрите. Пэл.. А он сам открывается, я Все это время мучился, не понимал. Он началось Мне кажется, вот эта пушка получше будет, нормально убивает оу-оу-оу Замечательно. Ну ладно, мы, мы уже знаем, что нас ждет. Веселье. Так, этого мы убили, мы можем двигаться вперед, в принципе, чтобы это миновать побыстрее. И пространство нам нужно другое совсем. Личное пространство. Даня, карточ. Все остальное. Ооо. Они монстры. <ию sword> Да никогда не кончится эта игра никогда не кончится У -у -у, сколько здесь обезьянок мне самое главное чтобы мне гранат хватило на них и в принципе можно из дробилка помочить пока это будет дольше ну ладно М -м -м -м. Куча монстров 300 метров мозг... Оу! Никогда не гончающиеся монстры эм, На кого ты похож, а? Это какой-то мозг человека с роботом Так, здесь есть ход. А мы можем что-то у нас есть здесь, коротко. Давайте посмотрим. Если очков навыков, значит мы можем повысить свой, свои таланты. Я не помню, как это делается. А, это делается вот так. Угу. Поехали. У вас неиспользованные очки навыков. Ладно. И потом используем какой Я чувствую себя э, в метро хардкордом какой-нибудь. Э, метро 2033 типа, хардкордную. О. Giant Robotic Надеюсь, что со звуком все нормально, потому что проверить никак не мог. музон мне просто вставляет. Это враги, Думаю, это наши. Они так спо стояли спокойно курили и тут раз, о, а это что? Скорпиона таркан, скорпиона человек. А я еще тот снайпер. ух ты. А о, о, -о, -о, -о. о, это... Like... А как стрелять? Я пока не понимаю как стрелять а -а -а. Это мясо Круть Слушай я себя чувствую человеком монстром В машине Прям человек монстр Вроде бы такая нетребовательная игра у меня столько вес случается Я бы и так выжил конечно без робота но <толк> это повеселее это будет Опять этот звук Оу А это ручная типа так куда дальше а, мы можем как-то выйти отсюда нет ну и все а, нужно подзаряжаться еще классно круто я бы здесь не выйду Нам надо поэкономить патроны, а куда дальше идти. Самый важный вопрос. круто Вот этот замечательный звук. да я ну, попробую тут ребят. Я могу ручную победить. Если не, не, не этот егерь, я бы его, наверное, поддох. Точно. На спидране. Немного под спидране. У меня кончились патроны. О, да, это делается. Я так и знал. Но даже ничего не надо. Просто подходить вот так. Опа, опа, держи. патрон побольше пособирать, нужно вот так побегать. Бесконечно, бесконечно хаос в игре. Ужас, ужас, просто кошмар. Тут у врагов. Когда-нибудь кончится? Нет. Просто можно двигаться дальше В принципе У нас 700 метров Нужно пройти до цели Пошли ближак где-то это вот здесь находится о это босс здравствуй босс так, надеюсь у вас <звук> этот звук не раздражает потому что меня он раздражает немного Выб выбраться с завода Новая цель выбраться завода. Отлично, давайте выбираться отсюда. Ну и вот и все. Песня об буревестнике у нас закончена. Я благодарю вас за просмотр. Если вы смотрите меня, мне это очень приятно. Спасибо за ваш драгоценнейший лайк. у микрофона был Вадим Картавый. Вы были на канале PC Геймера. Всем спасибо.